Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Рад приветствовать вас на своем YouTube-канале ⁇ Школа доктора Скачко ⁇ Если вы смотрите это видео, а оно не первое, которое вы просмотрели на этом моем канале, значит, с наибольшей вероятностью вы приняли очень важное, на мой взгляд, решение в своей жизни. А именно, хотите вести более здоровый образ жизни или более правильный образ жизни или более рациональный образ жизни в тех условиях, в которых вы находитесь. И настало время узнать второе очень важное условие, которое позволит правильно вам использовать накопленную современной медициной информацию про профилактику, про лечение, правильное питание, правильное употребление воды и другие факторы, совокупность которых дает возможность жить без болезней и достичь активной долголетия. Этот очень важный второй фактор это фактор времени. Иными словами, какое время вы готовы совершать правильные действия? Для того чтобы сохранять тот бесценный дар, который вы получили от своих родителей. А именно тот уровень здоровья, который вы получили. День, неделю, месяц, год. Или всю жизнь. Это имеет огромное значение. Да, можно дать возможность своему организму немножко отдохнуть от тех условий, в которых он находился ранее. И неделю, две, три. Например, часто этим пользуются уезжая в отпуск. Выехали в более благоприятные условия. Создали организму такие комфортные условия. Отдохнули, раздышались, вернулись. И вот тут ваше здоровье начнет опять уходить как вода сквозь песок. Если же вы понимаете, что э, здоровый образ жизни или рациональный образ жизни это не прокрустова ложе, где шаг влево или вправо это расстрел на месте, а это достаточно широкий коридор возможностей, находясь в котором вы здоровье не тратите по пустякам, а вкладываете в удовольствие. Безусловно, можно Всю жизнь заниматься либо профилактикой, это и есть здоровый образ жизни, либо лечением. Все равно заниматься, все равно что-то делать. Если вы серьезно нарушили свой уровень здоровья, приобрели болезни и продолжаете их лечить, да, вы совершаете какие-то действия, но в состоянии болезни. Это другой уровень здоровья, другое качество жизни. Вы можете целенаправленно совершать какие-то действия на уровне профилактики. И кто вам это мешает делать? В этом случае, да, вы тоже что-то делаете. Но совершенно другой уровень здоровья. Совершенно другое качество жизни. И вот здесь временной фактор имеет огромное значение. Нельзя, побыв неделю в отпуске или месяц в отпуске, на всю оставшуюся жизнь оставаться здоровым. Да, какое-то время вы будете чувствовать себя лучше, чем до отпуска. Но неужели это состояние кому-то хочется терять? Лучше бы в нем находиться! Поэтому если вы понимаете, что ваше здоровье зависит не только от вашего решения, это очень важно, без него все остальное не имеет смысла, но и от готовности совершать правильные рациональные действия на протяжении всей своей жизни, оставаясь здоровым, это прекрасно! Если вы хотите жить так дальше, поставьте лайк на это видео! Если же вы не готовы к таким серьезным изменениям в своем образе жизни, ну хотите попробовать на коротком интервале времени, не вопрос. Те видео, которые я буду ставить дальше на этом канале, они тоже помогут вам делать более рациональные движения в окружающей вас среде, чтобы здоровье не терять. Возможно, потом вы захотите это состояние здоровья или более высокого уровня здоровья, более широкого коридора возможностей сохраните дальше Это тоже будет опять таки ваш выбор эти перемены человек должен готовность к переменам она внутри хочет человек да навязать снаружи невозможно заставить человека быть здоровым невозможно медицина может только заставить его выйти из коматозного состояния различными препаратами а дальше опять таки это ваш выбор вы вернулись к сознательной деятельности и от вас зависит Хотите вы опять попасть в кому или в какое-то жесткое нарушение уровня здоровья, или вы хотите вести более планомерный, скажем так, образ жизни, который в принципе можно вести, особо не напрягаясь. Нужно просто правильно совершать правильные поступки в нужное время. И на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья! и разумного к нему отношения. И ожидайте следующее видео, в котором я расскажу, какие еще движения вам нужно делать для того, чтобы ваш уровень здоровья не снижался, а сохранялся как минимум на том уровне, который вы имеете. А может быть даже немножко укрепился за счет того, что вы в большей степени более правильно будете использовать те возможности, которые есть. Если же вы Впервые увидели это видео. Вы просто нашли его первым, как первое видео моего канала. В описании видео есть ссылочка. Вы перейдите на первое видео. Начните просмотр сначала. Конечно интересно читать книжку со средины. Очень интересно забраться в самый конец. Узнать чем закончилось. Но все-таки самый большой интерес это начать с самого начала. Когда вы еще ничего не знаете в этой ситуации. И для того, чтобы ее правильно понимать, правильно использовать, все-таки лучше начинать с самого начала. До новых встреч на моем канале.